Типичный заключённые ГУЛАГа. Можно скрыть боль, можно скрыть тоску, но дерьмо в штанах не скроешь. Как доктор заявлял. Историю болезней. А, вот. Да этот парень пиздец какой тупой. Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет.